Грузовой пневмогайковерт Норберг 18360 с максимальным усилием 3600 ньютон на метр. Имеет три противоударные резиновые накладки. Широкая дополнительная рукоятка из нискользящего материала обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками. Корпус пневмогайковерта изготовлен из металла, что обеспечит отличную защиту внутренних узлов от механических повреждений. Размер квадрата 1 дюйм, давление 8 бар. Есть трехпозиционный регулятор мощности на закручивание и откручивание. Число оборотов 3000 оборотов в минуту. При среднем потреблении воздуха 385 литров в минуту. Удлиненный вал позволяет работать с пневматическим гайковертом в узких и труднодоступных местах. Гайковерт обладает высокой устойчивостью к перегрузкам и большим рабочим ресурсам. В целом гайковер для грузовых авто Норберг позволяет не только сэкономить время и силы, но и значительно повышать долговечность элементов резьбовых соединений.